Есть светлое имя, нежное, сравнимое с лунным лучом, со звоном ручья и, конечно же, с серебряным смехом еще. Светлана или даже Сеточка, позволь пожелать лишь одно: пусть счастье, как майская веточка, цветущая, стукнет в окно. Светлана, милая душа, ты даже в имени светла. Днем столько трепета, тепла, ты да и сама всем хороша, легко в общении проста, но и с веселым озорством стремишься сделать все с умом, потому средь нас звезда. Светлана, светлая, оставайся, с бедой и горем не встречайся, и этот свет другим даруй, как ручеек, не струй, как луч. Полночная звезда, необходимая всегда. Светлана, светлая весна, Ты в жизнь всем сердцем влюблена, Пусть только радость в ней царит, Как лучик солнечный горит. Нам досталось на память от лета Как нежданный, негаданный приз, Имя света, предвестник рассвета. Лучик солнца, желанный каприз. Светлана, яркая звезда, Сияй везде, свети всегда, Пусть не коснется никогда Души чистейшей темнота. Светлана, светлая весна, Ты в жизнь всем сердцем влюблена, Пусть только радость в ней царит, Как лучик солнечный горит.